Привет. привет. Так, парни, всем привет. В этом видео хочу поговорить с вами о таком, очень важном для мужчины качестве, как настойчивость. Потому что, если ты не будешь управлять настойчивость, то ты не сможешь ничего в жизни добиться. Там, ни в карьере, ни в соблазнении девушек. И... Когда ты подходишь, подходишь, допустим, знакомиться к девушке, то с чем ты можешь столкнуться? В большинстве случаев девушка либо откажет тебя, либо она просто поставит под сомнение какое-то твое предложение встретиться. Делает она это для того, чтобы проверить твою настойчивость, потому что для нее очень важно, чтобы мужчина был настойчив, так как это показывает уровень твоей выживаемости в социуме. Если ты не настойчив, то ну, твой уровень выживаемости очень будет близок к нулю. Uh, ну, очень важно не, я уже говорил в своих роликах, не путать uh, настойчивость навязчивость. Вообще раз, uh, работа с возражениями девушки это, ну по сути как бы и есть там проявление твоей настойчивости. Uh, посмотреть uh, на эту тему видео либо почитать статью ты сможешь. Uh, в общем, ссылки есть в описании, можешь зайти и посмотреть. Сейчас uh, посмотри короткие отрывки там из моих видео, где вот как раз таки видно вот это проявление настойчивости. Очень клево одеваешься, мне это нравится. Ну вот не сочти за грубость, конечно, но вот без одежды, мне кажется, ты бы намного лучше выглядела. Да. Да. Откуда уверенность? Я вижу. Опыт. Опыт. Да. Слушай, я не хочу тебя задерживать, но я бы увидел с тобой и прогулялся вечером. Ой, ну я Ты очень занята. Я в отношениях бывает Мне бывает Ты любишь Пусть меня вконтакте найти вконтакте общаемся есть вконтакте а я думаю знаешь что сделаем ну? чтобы не было это все бессмысленно. я просто наберу тебя и Давай. как Давай. будет желание увидеть Как меня зовут, ты помнишь? Кристина. Меня. Валера. Да. Все, Кристиночка, что? я обниму тебя. Да. Все, хорошего дня, тебе. Пока. Пока. Девушка. <звучит> <звучит> Слушай, ну ты так мило улыбаться стала, привет. А как зовут тебя? Валера. Все нормально. <звучит> И ты к нему, что ли, идешь? Или... Нет. Слушай, я бы с тобой вот реально кофе выпил, поболтал. Или прогулялся? Ну, я я понимаю, да, что ты молодой человек. Знаешь, как можем сделать? Ну, в принципе, я наберу тебя. Будет желание, нет, не будет. Ну, ради бога. Я, его, честно, я не могу просто так уйти. Ты что хочешь, сделать? Если... Слушай, давай я тебе свой номер тогда. Договорились? Давай, так сделаем. Скажи свой тогда, я тебе прозвон кину. Сейчас я оставлю свой. Данечка, слушай, ну было бы прикольно кофе выпить вместе. Ты как? А, я, не, я не отсюда. Откуда ты? Ну, я не местная. А, я не а долго здесь будешь? А, ну я, я еще скоро домой уже. Скоро в смысле сегодня да, или? Это сегодня. И когда приедешь? субботу. Слушай, Субботник. ну можно, можно в субботу встретиться на полчасика, поболтать, выпить кофе. Да не, думаю, нет. Слушай, как сделаем? Давай я в субботу наберу тебя. Получится. Увидимся. Нет, а, да. ради Короче, бога. Номер, если ничего не обещаю. Я наберу там, посмотрим, да.